Всем привет! С вами Андрей Стамболи и сейчас я хочу наконец-то открыть вам страшную тайну, которую от нас скрывали долгие годы. Кто же была мама Буратино? Ну, не только мама, а и папа Карла, и дедушка Буратино по имени Джузеппе. И, наконец, кто же был сам Буратино? Ну, в том смысле, какой реальный исторический деятель послужил прототипом нашего любимого детского героя? Я поискал ответ на вопрос, кто была мама Буратина в интернете, но правильно ответ так и не нашел. Хотя ответ, что его маму звали Полена, был очень близок к истине. Но была еще одна очень важная деталь. Ведь вы же должны помнить, что когда Буратино врал, что с ним происходило, у него вырастал нос. А почему он вырастал? Да потому что его нос был из сучка. Вот сучок и рос и рос и рос. Когда Пиноккио, он же свиснячок, он же Буратино, врал как силы меля. А уж преврать-то он любил, это точно каши не кормил. Самый большой врун на свете, покруче самого города Мюнхгаузена будет. Да куда там Мюнхгаузена до да Буратины? Так что правильный ответ про фамилию мамы Буратины будет, конечно же, суковатая полена или полена с сучком. То есть именно так, как она переводится фамилия Ромалина со староиспанского. Так что все теперь нам стало ясно и понятно. Папу звали Карла, маму Летиция, Рамалина, а дедушку Джузеппе. И тогда у нас получается, что сам-то Буратину никто иной как узнаете? Удивлены? Или вы и впрямь думаете, что сказка про Буратину так просто взялась благодаря фантазии Лоренцини? Нет, конечно. У Пиноккио и Буратина. Был очень хорошо всем известный прототип, и сказка лишь описывает хорошо всем известные события в карикатурном виде. И обо всех событиях, нашедших отражение и других сказках того времени, где главный герой тоже почему-то выведен с большим носом, вы можете прочитать в моей книжке «Московский набег полет». Чтобы купить мою книгу в электронном виде в формате PDF, вам нужно будет просто нажать на кнопочку рядом с названием моего канала с обозначением общего количества видео на канале и откроется баннер моего канала. На этом баннере справа внизу будет кнопочка P с названием книги «Мост на бег». нажав на которую вы попадаете на мой аккаунт в PayPal. Так как сумма уже проставлена, вам остается только ввести слово «Донейшн» в поле слева и завершить операцию. После завершения операции будете перенаправлены на файл обменник, где сможете скачать мою книгу, нажав на кнопочку «Download». После окончания загрузки вы сможете открыть книгу в любой программе, читающей PDF-формат насладиться чтением. Приятного вам чтения! Я прощаюсь с вами и желаю вам всего наилучшего!